Дождик. О, ну, Ну,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 издалека мысль и свет хранят. Кто это все познает? Чудом каким поймет? Гром вдалеке играет. Дождик с утра <звы> We need of making the Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah.